Я как человек искусства уверен, что общество движется в сторону гуманизации. То есть э, мы должны ценить жизнь человека во всех ее проявлениях. И в этой связи смертная казнь является, конечно, варварским проявлением э, просто самых низменных инстинктов общества. Мы так много говорим о том, что мы движемся вперед, прогресс, что мы развиваемся, что мы многое понимаем, какие-то ошибки всплывают в прошлое, мы говорим ой-яй-яй, людей уничтожали. А сами являемся одной из последних стран на постсоветском пространстве, которые, собственно, продолжают это делать. Это грустно, потому что это означает некую незрелость белорусского общества, некую его архаичность. Это означает, что мы все еще находимся в прошлом. Наша юридическая система ориентирована на ценности прошлого. В то время как будущее говорит нам, что гораздо важнее неотвратимость наказания гораздо важнее защита интересов общества и предотвращение преступлений, чем вот такое варварская расправа, по сути, да, которая уходит корнями в средневековье. И Беларусь просто рано или поздно все равно придет к тому, к чему пришла Европа, к отказу от смертной казни. Первый крок, я хочется сделать, это припинить, Припинить смиротное покарание. Э, могу жить слово часово, припинить смиротное покарание, как э, облегчить э, певные конкретные кроки. Напевно, есть те люди, которые поддерживают смертное покарание, и их это не могут обгрунтовать словами. Ведомо, видомо, большое количество людей не поддерживает смертное покарание, а как что-нибудь разрушилось, требует распачать диалог. И вот такая фраза, давайте часово припиним смертное покарание на час диалога, то она, я думаю, на мою думку, она слушная и может работать. То, что близкие и родные этих засудженных на смертное покарание не ведают, в какой день отбывается выканание присуду, а после близким и родным не выдают тело, не кажут, где похованы, их неродный человек. Я лечу, это неправильно. Это очень жесткая позиция, которую нужно менять и отчеловечивать. Ну, я не знаю, мы сами поступаем, как вот эти же люди, даже может быть хуже, потому что кто-то совершает убийство, там состоянии эффекта, кто-то потому что болен, кто-то потому что его подставили, кто-то еще почему-то. А мы сидим спокойные, уравновешенные граждане, такие говорим, его не должно существовать, и мы никому не скажем, где могилка его, грубо говоря. В общем, нельзя так да поступать. Матери ни в чем не виноваты, и жены ни в чем не виноваты, и дети ни в чем не виноваты. Пускай они сами решают, как к этому относиться. Пускай они сами решают, хоронить его или нет, любить его или нет, прощаться или нет. Но пускай сами. Именно потому, что мы люди и мы склонны к тому, чтобы ошибаться, мы должны просто обязаны отменить смертную казнь. Я понимаю, что люди гниют в тюрьме, и через там, 20 лет узнается, что человек невиновен, его выпускают, и он уже нездоров, он уже морально уничтожен, но он живой. У него есть хотя бы какой-то шанс, и у нас есть хотя бы какой-то шанс попросить у него прощения. А когда человека нет, то наша «извините» мамам этих людей в общем, нельзя этого допускать совсем не так. К сожалению, достаточно большая часть общества за смертную праздник. Это означает, что люди просто не информированы и не понимают о том, как работает современная юридическая система, что все-таки важнее соразмерность наказания, важнее неотвратимость его, чем а, месть. Смертная казнь не решает вопрос преступности никак. И мы видим, что в тех странах, где существует смертная казнь, преступность не меньше, а зачастую гораздо выше, чем в тех странах, где она отсутствует. Весь вопрос э, правового самосознания общества важно с самого начала приучать детей к правопорядку, пониманию, что такое хорошо, что плохо, что возможно в цивилизованном обществе, что запрещено. И тогда просто не будет а, необходимости ее применять. А, но само по себе применение смертной казни ничего не решает. Вот это самое важное. Давайте попробуем э, давать один одному шанец еще раз на життё. вот. И махчим из э, злочинцу не к перемениться у души. Это вельми важно, потому что жить все иночасовая, а душа не смиротная. И вельми важно, как бы выяснить, э, не помножать это зло, которое есть в нашем свете, а дать каждому человеку ну, махчимость на пирамиду. Смерть завсюду нас засмушает. Смерть не приносит радости, она приносит гора слезы, а смерть от руки человеческой смерть от неправедного суда приносить подвойные горы. Мы про это повинны пометать. И основание у нашем криминальном кодексу артикула про смертное покарание только повеличивая масштаб гора и беды.